Поехали. И запуск трансляции, и мы в эфире. Всем добрый вечер, спасибо, что с нами... И, как вы поняли, наверное, по названию и заставке, сегодня мы поговорим про общественный транспорт. Почему вдруг про общественный транспорт? Потому что компания Symmetra на прошлой неделе представила и на этой неделе уже полностью опубликовала рейтинг городов России по качеству общественного транспорта. На моей памяти это первая подобная комплексная работа. И да, ссылка на весь рейтинг будет в описании. А сегодня же мы поговорим с разработчиками этого стандарта. Но перед этим небольшие правила, как вообще будет идти трансляция. Мы это дело обсуждаем, дискутируем, и все вопросы, которые поступают с донатов или от спонсоров канала, мы будем стараться рассматривать прямо по ходу нашего обсуждения. А все другие вопросы мы будем выписывать самые интересные и уже разбирать ближе к концу. За непосредственно вопросами будет следить Саша, Саша будет начальником чата, можно так сказать, вот, и он мне будет все вопросы присылать. Ну, а мы уже будем обсуждать, и в этом мне будет помогать, во-первых, Владимир Валдин, начальник транспортного цеха компании Симетра. Владимир, добрый день. Ну, вот. Добрый и, вечер, да. и также Юрий Сурин, который тоже занимается общественным транспортом в компании, и он отвечал уже непосредственно за сбор данных и их аналитику. И, да, наверное, да. Не, не как... надо спросить с самого начала, вообще, как, у кого появилась такая идея и насколько это было тяжело вообще? Владимир или Юрий? Кто готов? Ну, да, Давай, давайте, он... Да. да. Давайте, может быть, я начну, что идея вообще появилась с миллионников, то есть нам хотелось бы просто оценить миллионники. Все-таки это э, те города, которые в первую очередь требуют э, какого-то грамотного транспортного подхода к своим системам общественного транспорта, и поэтому, в первую очередь, наш взор был обращен на них. Но э, вот их у нас не так много, а времени было чуть больше, у нас все-таки 4 месяца. Хотя у нас написано, что у нас экспресс-анализ, но мы как-то увлеклись на самом деле. Вот, и, и, и затянули эту работу, и вот в итоге вошло, вошло 60 городов, это города от 300 тысяч и выше, за исключением Москвы и Петербурга, думаю, по понятным причинам мы их откинули, так сказать, от, они оказались за бортом, но вот на все города, стоит субъектов Российской Федерации у нас не хватило, но мы надеемся, что в следующий раз мы их обязательно включим. А не было мысли проанализировать именно Москву и Петербург, у кого что лучше, у кого хуже, вот как битву титанов, наверное, но кто из них победил бы? Или слишком большой объем работы? Ну, с Москвой и Петербургом, я думаю, такое, в принципе, возможно, но сравнить их будет как-то... выбирать из двух очень тяжело получится. Вот. Хотя данных действительно по Москве, по Петербургу реально больше. У Москвы это очень, их, их очень много. У Петербурга отстает, но э, тоже не промах. Владимир, а, наверное, вопрос к вам, потому что все мы так или иначе пользуемся общественным транспортом, и там, я думаю, зрители канала представляют, что трамвай – это хорошо, маршрутка – плохо, но так или иначе мы, вот, как обычные пользователи, чаще всего опираемся на какие-то субъективные параметры, что, там, не знаю, пришел автобус вовремя или смог я доехать, не смог доехать, встал в пробку, а вот как от субъективного перейти, наверное, к объективному? Насколько это тяжело и что пришлось для этого сделать? Ну, до конца объективным, как понимаете, ни в одной работе исследовательской быть невозможно, если это не чистая математика. Угу. Потому что математика не имеет никаких исключений, нет это чистые формулы, и ответ либо складывается, либо нет. В нашем случае мы постарались быть наденными, нам в значительной степени это удалось, и удалось это потому, что мы именно начали сравнивать подобное с подобным. Вот Юлий действительно справедливо отметил, что Москву и Петербург мы исключили из этого рассмотрения, просто по той причине, что между Москвой и другими городами России по качеству транспорта, в данном случае мы рассматриваем транспорт, а да, другие аспекты не требуем, дистанции огромного размера. Она между Москвой и Петербургом-то большая, вот. но вот между Москвой и всеми остальными она просто зияющая. И, и несмотря на то, что в последнее время отрадно во многих городах стали появляться такие мероприятия, э, которые хотя бы пытают, пытаются как-то копировать э, это положительный московский опыт, это все еще на очень касается того, как же быть, как же оказаться объективным и при этом сравнить несравнимое. Ну, то все на самом деле достаточно просто, если не говорить о сложном. У общественного транспорта, как у любого транспорта, есть главный продукт, с точки зрения которого рассматривает, рассматривает его каждый из нас. А продукт – это это время. То есть Мы перемещаемся в пространстве за определенное время. Чем меньше это время, которое перемещение в транспорте, оно у нас по сути, по сути просто выброшено из жизни, оно занимает, тем качественнее система. Чем предсказуемее это время, тем качественнее система. Дальше начинаются уже другие составляющие, насколько качественно можно провести, провести все-таки вот это выброшенное время в транспорте, можно ли там почитать книжку, либо вы будете плотно обнявшись с соседом трястись в сестом автобусе, это уже следующий момент. Но самое главное это оценка того, насколько же быстро и насколько надежно у вас вот эта повозка на четырех колесах на любом ходу вас перевезет. Вот отсюда мы и начали свои построения. Я думаю, что, наверное, есть смысл показать несколько слайдов, которые иллюстрируют ход работы. Да, Аркадий, можно включить? Да, можно, только, Юрий, включишь, пожалуйста. Да, кто у нас да. на... Да, да да точно. наша презентация просто, получается, у Юры. Вот. Должно было бы ничего. Понятно. Так. -с. Так, как бы, как бы нам попасть на второй слайд, а? А вы сами можете переключать на самом деле. Да, я переключаюсь, а он... Ага. Так, ну вот, мы, каждый, попали. то такой замечательный общественно-транспортный и вообще транспортный вид из города Кострома. Тогда буквально немножко галопом по Европам, что же мы конкретно смотрели. Да? То есть это 60 городов, из которых 55 региональных центров и 5 крупных промышленных. Рассматривались мы по, по ряду параметров. Параметры приведены здесь, на этом слайде. Вот, а mm -hmm. цифры, которые после них стоят, такие вот магические, непонятные, двузначные, которые в сумме дают 100, это те веса, которые тот или иной веса э, главным при оценке транспорта. Mm -hmm. э, каким образом мы эти параметры получили? Была создана таблица рейтинговая и был произведен слепой опрос специалистов, в котором участвовало более 100 человек, которая расставляла ранги вот этих параметров с той точки зрения, насколько тот или иной, тот иная группа для них наиболее важная. И вот таким образом группа, которая собралась под флагом эффективности, а сюда входит в том числе и в первую очередь именно показатели скорости, она и набрала наибольший вес. Вот, так как это, естественно, не единственное, то были рассмотрены и другие группы, Это следующим по, на очереди одинаково идут, это физическая доступность, то есть это ваша возможность дойти до остановки, насколько она далеко, возможность сесть в автобус с, в нормальных условиях или в трамвай, там, в любой вид транспорта. Э, удобство и комфорт тот же следует следующим этапом. но, опять же, подчеркну, это следующее. А на третьем месте оказались ценовая доступность и безопасность и устойчивое развитие. Ну, ценовая Доступность – это цена, во сколько обходится, то есть сколько люди готовы платить за время, которое экономит или, или же наоборот ворует общественный транспорт. И безопасность в очень широком понимании куда входит и непосредственно риск попасть в ДТП в общественном транспорте. И устойчивое развитие – это использование на электрических видах транспорта, но и все то, что подразумевается под э, понятием, таким немножко кривым переведенным на русский – sustainable development. Uh -huh. То есть это такое развитие, которое оставляет наибольшее шансов для наших потомков выжить в этом мире. Uh -huh. так, так, и так, и я, вот я так вот понимаю, что всех ручей. данных собрать не ну, Более, удалось, более удалось. Ага. Да, да. Я так понимаю, что... Да, более 80 параметров было сначала собрано. Да, с данными у нас очень большая проблема, несмотря на то, что вот из этих... Вот если я вернусь сейчас на предыдущий слайд, здесь как раз вот эта пропорция есть, что мы э, нашли 68 показателей, которые надо было бы оценить. Uh -huh. вот, но при этом... То есть это 68 показателей, это все показатели, которые выражаются в цифрах, и с помощью которых можно оценить качество транспорта. Вот. Но в итоге 27 пришлось исключить, и вот что же это за показатели? Это, собственно, то, что требует каких-то глобальных обследований, которые должны бы быть, по идее, в открытых данных у каждого города, и сделаны документы транспортного планирования недавно для большого числа агломераций в рамках безопасно-качественных дорог. И эти данные должны быть выложены в открытый доступ, но почему-то города ими делятся очень неохотно. Вот поэтому целый ряд городов, где эти материалы оказались вне зоны нормального доступа, просто пришлось и города эти исключить, и не рассматривать именно те показатели, которые не дают возможность подобраться к каким-то вот отдельным аспектам. Вот. Но тем не менее, вот тот выбор, который был сделан, он достаточно репрезентативен. Практика показала, что в общем, доста достаточно адекватно и с точки зрения опрошенных людей, и анонимно, и не очень анонимно, которые смотрели на показатели этого рейтинга, результат получился вполне достойный. Вот я думаю, что сейчас я передам слово Юрию, он как раз проанализирует, сделает такой бриф-анализ обратной связи, которую мы получили немедленно после выхода этого рейтинга, уже в принципе. В принципе, неделя прошла, и обратной связи накоплено достаточно. Вот. Вот хотел, вот, хотелось бы отметить те моменты, которые наиболее часто нам э, задавали наши пользователи вопросы. Да, пользователи рейтинга, читатели рейтинга, как их можно назвать. Вот обратите внимание на вот, эту, вот этот график, который тут находится по всем городам России. Видите, что на самом деле он достаточно ровный. И это говорит о том, что у нас примерно все транспортные системы, кроме совсем аутсайдеров и тех, которые ближе к лидерам, они, в принципе, более или менее по этим показателям находятся на одном уровне. И также важно то, что ни одна транспортная система, мы здесь, опять-таки, не оценивали Петербург и Москву, хотя я думаю, что Москва была достаточно сильно, как и Петербург, провалилась по показателю скорости, потому что транспорт у нас очень медленный. К сожалению, особенно когда дело касается пересадочных корреспонденты, вообще все становится сложно. Но вот, тем не менее, значит, ни один из городов по этим показателям не подобрался Юрий. А можно вот буквально один момент, Владимир, вот вы разобрали российские города, и там понятно, что все примерно одинаково плохо. А не было мысли собрать такие же данные, например, с аналогичных городов по размеру, там, не знаю, бывшего СССР, там, Прибалтика или там, Казахстан, и в том числе рассмотреть какие-то хорошие примеры Германии, там, Чехии, Великобритании, просто для наглядности, насколько большой разрыв знаете, знаете, ну, что касается бывших советских городов, здесь есть, здесь нужно учитывать такой нюанс, что развитие в разных странах, которые составляют бывший Советский Союз, оно идет по очень разным параметрам, по очень разным направлениям. И достаточно разные данные, опять-таки данные разные доступности на разных языках, поэтому сравнивать тут что-либо достаточно сложно. Если смотреть из стран, которые к показателям российского транспорта ближе всего, ну это безусловно славянские страны, Украина, Белоруссия, то здесь, наверное, можно произвести какое-то более расширенное сравнение, и скорее всего Белоруссия будет в среднем повыше чисто по организованности и по надежности работы транспорта, а Украина будет выше по показателю устойчивого развития, потому что, по сложившимся причинам, по сложившимся обстоятельствам, там сейчас сделан достаточно сильный рывок в пользу развития именно электрического транспорта. Они, по -то закупаете... покупают бушную, даже технику в Европе. Ну, так, я слежу за новостями, частенько вижу. Они и техники очень много закупили, и новой техники много закупили. Вот сейчас Одесса бы очень сильно обновляет свой подвижной состав. Много тендеров проходит и на трамваи, и на троллейбусы. Много, несколько городов. Да. 11 городов буквально на прошлой неделе заявила о том, что такого транспорта, как маршрутка, а именно модель маршрутка, которая кормится с обочиной, у них больше не будет, так что там все довольно достаточно интересно. Вот. Но вот опять-таки разные показатели, разная доступность на будущее, возможно, попробуем сравнить и здесь. Вот. Что касается э, Германии, Чехии, там, Америки и других стран, ну, во-первых, везде совершенно разные условия, поэтому многие вещи совершенно неприменимы. Вот. Ну если, например, сравнивать, брать такой вот абсолют для стран бывшего советского, бывшего восточного блока, то безусловным лидером здесь являются Чехия. По какой, по какой причине, в отличие от всех остальных, когда все начало трещать и рушиться, чехи с таким обстоятельным, как говорят, крестьянским шведковским подходом посмотрели на все, что у них есть, и сказали, э, нет, это мы рушить не будем, у нас есть кое-что хорошее, давайте попробуем. И попробовали, и получилось очень неплохо. И сейчас там, пожалуй, наиболее клиентоориентированный общественный транспорт из всех бывших восточных стран. Все остальные прошли э, различные стадии э, отрицания, принятия и реконструкции э, от э, достаточно э, таких легких, э, типа Венгрии и Польши, до сложных, э, куда попадают Румыния, Болгария. Но, тем не менее, сейчас вектор везде примерно один и тот же один, и если даже абстрагироваться от того, что многие из этих стран сейчас имеют возможность получать деньги от Евросоюза, направление на развитие в пользу общественного транспорта, оно сейчас взято везде и в той или иной стадии реализуется. Вот. Ну и раз уж, если зашла речь о наших западных соседях ближайших, я тогда покажу вот такую такой еще отдельный слайд, если он у меня загрузится. Я надеюсь. Слайд. Да, грузись. да, он, видим. Так, так, слайд. Главный продукт для пассажира – время. Слайд О, загрузился. Отлично. Да, да, да. Главный продукт для пассажира – это время, то есть с чего начинать и к чему приходить. Мы сейчас все очень много слышим, что нужно вкладывать деньги в подвижной состав, и действительно сейчас и государство вкладывает, пытается вкладывать, да, то есть строится государственные программы, пока еще нет вложений, но вот, вот будут. Да, Веб финансирует крупная банковская структура, фактически государственная финансирует проекты, но в первую очередь идет финансирование именно подвижного состава. Причина, ну, скорее всего, потому что у нас все-таки появились неплохие производители проверного состава, и появились вот эти самые производства, которым надо куда-то свою продукцию сбывать. Естественно, что они являются локомотивом вот этого процесса. Вот. А муниципалитеты, которые должны бы, по идее, являться локомотивом развития транспорта, как система, они молчат. Вот получается uh -huh. вот такой перекос. Вот если посмотреть на стрелочку слева направо, то мы видим, с чего начинали, и по, при помощи чего и куда пришли наши западные соседи. Вот слева такой страшненький трамвайчик. Вот он. Я uh -huh. да, тут можно. О, по-моему, uh -huh. даже получилась картинка отлично. Это 105-й констал, это польский КТМ-5М3. То есть, в принципе, такой анфанте рыбль восточного блока, гремучий, некрасивый, вот, ну, достаточно быстро бегающий, вот, на который, который в свое время наводнили всю Польшу, точно так же, как у нас наводнили города КТМ. Так вот, Польша буквально выехала на вот этих консталах, прежде чем в городах Польши появились Песы, появились модер и другие современные вагоны. А выехала она очень простым способом. В первую очередь в начале, в начале нулевых годов произошел поворот в сознании и начали определять приоритет для общественного транспорта, в том числе для трамваев и для автобусов. И вот, соответственно, от перехода к пробкам, ну, тут, правда, пробка не из восточного блока, да, это Хельсинки, Вот такая достаточно характерная картинка на улицах финской столицы, это 1973 год, один из последних годов функционирования троллейбуса, когда говорили, что троллейбус является причиной пробок, пробок в Хельсинки. Что то знакомое. Наверное, да, очень знакомая, не знаю, где-то это было, по-моему, я, по я где-то это слышал, но не суть, это Хельсинки. Да. Вот, вот такие вот страшненькие автобусы, это чешская короса которые ездили и до сих пор еще ездят, кстати говоря, во многих городах Чехии. А вот то, что у нас находится по центру слайда, это я постарался подобрать такую графику, которая иллюстрирует направление движения, то есть это качественные пути для трамвая. Это приоритет для общественного транспорта вообще, и это тарифная система, которая является привлекательной для пассажиров. Если вот внимательно посмотреть вот на этот веер билетов, который здесь разбросан, то можно видеть, что билеты, они на совершенно разное время, на разных условиях. Здесь есть билеты разовые. Вот если посмотреть, вот тут вот ценник показан. Да, Здесь вот показано э, время, которое этот билет действует, э, различные тарифные зоны. То есть первым делом была заменена старая вот эта, она не советская, конечно, система, да, она вообще мировая когда-то была. Система посадочного тарифа, которая у нас сейчас давлеет, была заменена на систему оплаты пассажирам права доступа к транспорту, права пользования транспорта. А этому предшествовал процесс, достаточно болезненный, но тем не менее пройденный большинством наших западных соседей. Это процесс перехода от оплаты работы транспорта за счет пассажирских денег, за счет кассовой выручки, на оплату транспортной работы. когда города нач начали собирать деньги сами вместо перевозчиков и этими деньгами расплачиваться с перевозчиками и доплачивать им, замещать вот тот самый кассовый разрыв, от которого страдают все наши перевозчики, и от которого все, кто сидит на сборах от выручки, особенно пострадают сейчас, когда выручки нет, а ездить все равно надо. Ну, я что, думаю, что, мы к этому вернемся в подробнее все-таки чуть позже. Ну да, да. А после этого как-то... Да, то есть мы, мы научили, ну, я сейчас говорю за наших э, за коллег восточно-западных, то есть мы сначала научили транспорт ездить быстро и надежно, э, сделали его привлекательным для пассажиров с помощью тариф, а потом появилась уже вот такая красота. То есть вот такой вот обратный ход, который наверняка который сработал там и наверняка сработает у нас, но вот ну, надо немножечко изменить приоритеты. И вот, собственно, рейтинг как раз он во многом и направлен на рассмотрение вот этих нюансов, которые пока оказываются вне зоны внимания тех, кто за это дело отвечает. Да, и теперь ведем вопрос к Юрию. Как считали, что было интересного и какие проблемы возникали, какие решения вы нашли? процессе, ну и, собственно, какие-то топ-вопросов и обратной связи. Ну, со э, счетом у нас дело следующим образом. То есть э, мы выделили, Валдин уже сказал, что мы выделили, на пять групп, а, и э, в них э, мы определили их веса таким образом. То есть мы провели опрос экспертов, и они оценивали важность каждой из групп, э, которую мы потом усоединили, и, собственно говоря, взвесили... Э, в пределах 100 баллов, чтобы у нас сказала сумма. А э, веса по каждому из показателей, которые внутри этой группы попали, мы их э, взвесили таким же образом, собственно говоря. И э, уже потом, собственно, суммировали и получали вот такую картину. Значит, на этой картинке, которая снизу у нас, у нас получается слева мы видим как бы идеальный город, то есть тот, к мы хотели бы, чтобы наши города стремились, вот, до которого они дотягивают, собственно говоря, все, то есть э, там... Первая пятерка, ей еще больше, чем двух третей надо пройти по пути к идеальному бороду. Ну и что касается критики, то мы, конечно, были готовы, что у нас повалится вал вопросов самого разного вообще рода. Вот. Мы понимали, что людей раздражает приблизительно все. Вот. Поэтому действительно эмоций было много. Вот в табле столбца видите что опять э, типичных вопросов. При том, во то, что я со стола упал, неужели у кого-то есть хуже, чем у нас? Вот и э, значит. Э, мы самые лучшие, значит, можно ничего больше не делать, это были вот буквально из одного и того же города. То есть часть людей считает в этом городе, что все хорошо, другая часть считает, что все плохо, и, господи, неужели есть еще хуже? Вот. И, собственно, это большой вопрос к тому, что люди очень часто абсолютизируют свое восприятие транспорта на всю систему. Вот. И задают на вопрос, что вот, а вот вы были... То есть вот я катаюсь каждый день на моем маршруте своем собственным, да, а вот вы были у нас или нет? И вот у нас, конечно, такой подход получился странный, что мы вроде как в части городов были, действительно, но мы все-таки отказались от того, чтобы лично оценивать то есть наши ощущения, транспорта и перевести все это в цифры, в реальные цифры. То есть мы не отрицаем то, что наблюдение ⁇ это действительно метод выявления закономерности. То есть действительно можно там прокататься, потрогать руками все 60 систем общественного транспорта, которые мы сюда включили, прокатиться в каждом автобусе. Это можно, но сложно. Вот. Бывает везде не получится, и приходится работать с данными. Вот. И более того, вот такая мысль о том, что лично присутствием мы можем обрести какой-то уникальный ценовой опыт, он, конечно, свойственный сознанию человеческому, но не научный. Вот вы, например, приехали куда-нибудь, увидели что-то, вдохнули этот воздух, да, прониклись, а по соседству на другой улице происходит что-то другое. Вы это не увидели, вот. вы встретились с кем-то, он что-то рассказал, а с кем-то вы не встретились, он ничего не рассказал. Вот. И вы не обойдете всю страну и не переговорите не со всеми жителями. И в конце концов... Вы сами влияете на свое мнение, потому что, например, вот вы проехали в загруженном трамвае, а за вами идет пустой, потому что интервал между ними, то есть сбитый, и вы идете в загруженном трамвае, и все идут в загруженном трамвае, и вы думаете, что, о, какая, какие, значит, у нас перегруженный, перегруженный транспорт. А вот нет, потому что половина из них пустые, просто они провозиками катаются. И э, в этом плане э, такой вот анализ именно данных, а не личных ощущений, он кажется нам э, грамотным. Ну, вот. Что касается картинки, вот еще раз: картинка на самом деле, из разряда вчера поехал на метро и попал в депрессию, потому что э, как бы, вроде как и есть хорошие новости, но наши хорошие новости они, конечно, сами по себе крайне такие специфичные, своеобразные. Э, то есть, когда хорошие новости это тогда, когда не удалось сделать еще хуже то есть хотели повредить, но пока не получилось. И, собственно, это вот вот, вот вот та группа городов, которая э, в первую десятку входит, она, собственно, и вот это и есть наша хорошая новость. То есть те города, которые умеют пока балансировать на э, запасе прочности, который остался у нас э, вот, э, с... Ну, наверное, с советских времен уж будем так говорить честно. Можно тогда я сразу задам вопрос, потому что я когда вот опубликовал слайд с количеством, то есть какой город на каком месте, было много вопросов, как Омск вообще оказался в первой половине. Потому что вот у всех людей представление, что Омск это там трамвай, который ездит по грязи и маршрутки. И все. И одна станция знаменитая метрополитена с мостом. И на этом ну, ровно все. Вот э, Можно, наверное, как-то чуть детальнее разобрать буквально один город, чтобы не останавливаться на каждом, потому что это будет неинтересно и долго. Но вот э, на более-менее конкретном городе чуть-чуть подробнее рассказать. Ну да, на самом деле мы получили очень много вопросов, почему наш город находится именно на этом месте, почему, значит, он э, так, так много баллов получил. Вот в Сомском, да, такая история произошла. И э, мы отвечаем на это просто следующим образом. В Омске довольно странная система получилась. То есть у нас есть два типа городов, на самом деле. Те города, которые делают ставку на малую вместимость, то есть на то, чтобы у нас очень много маленьких э, малой вместимости автобусов э, просто своим количеством берут. Там минимальный интервал и э, ну, внушительная скорость, на самом деле, потому что они действительно э, лихачат, и поэтому кажется, что они быстрее. То есть это один тип городов, который стоит делать ставку на малую вместимость. Другой на тип городов, которые... Да, да, грубо говоря, на маршрутке. Другой тип городов это те, которые. Как... Это <связано> <связано> Товарищ, один на... маленький нюанс. Маленький Давай, нюанс. Маршрутка да, да. это не маленький автобус. Да, маршрутка это метод организации перевозок. <связано> Ну да, то есть что это отдельный вид бизнеса, который паразитирует на инфраструктуре и в целом ведет город в такое большое-большое дно. Но я, кстати, встречал города, по-моему, в Красноярске очень распространено такое, что маршруткой называют пазики и даже огромные автобусы, но по сути там это именно такая модель, которая обычно вот, свойственна микроавтобусам. А Красноярск он не одинок. Точно так же мы встречаемся, что и в Ростове большие красивые автобусы называют маршрутками. И в Петербурге не так давно еще любой автобус называли маршруткой. То есть здесь все зависит от властей от пиара. Это старая вообще тема, чем отличается хомяк от крысы. Только пиаром. Понятно. Ну тогда давайте. Возвращаясь к Омску, да. да Омск, собственно, попал в эту категорию, которая берет маршрутками. То есть он берет количеством и э, когда пассажир приходит на остановку, ему что важно? Ему важно, чтобы он пришел, транспорт быстро, и чтобы он уехал так же быстро куда-то. И желательно, чтобы было побольше маршрутов, и э, значит, любой конец города можно так без, без пересадка добраться. Вот Томск, он как раз из той категории, вот, и за счет этого он выбивается. Но это не все на самом деле, то есть это не только малая вместимость здесь решает. Здесь решает еще и то, что... Э, у Омска, на самом деле, и муниципальный транспорт развивается очень хорошо. У нас система муниципального транспорта, на самом деле, в России часто внедряют некоторые уникальные такие параметры, как, например, пересадочный тариф. То есть вот Омск – это один из немногих у нас городов в стране, который вел пересадочный тариф, притом воспользоваться им можно на 50% маршрута в город. Ну, правда, это, на самом деле, маршрут. очень, это, на самом деле, да, очень интересная такая функция, потому что, с одной стороны, все говорят, что вот, этот пересадочный тариф, ему никому не нужен, значит, это спящий институт, он, значит, вот, и никто не пользуется. Вот, например, в Екатеринбурге тоже есть пересадочный тариф, но, между прочим, в Екатеринбурге он действует на всех маршрутах города, но вот, значит, им никто не пользуется. Зачем вообще его ввели, зачем его вообще оценивать? Его нужно оценивать просто потому, что вот он до, до, до какой-то поры будет спать действительно у нас сейчас, и... Но в какой-то момент у нас произошло следующее, что у нас все города стараются реформировать всю систему. И в, этой, как бы, в реформаторском угаре стараются маршрутов все-таки сделать поменьше. Чем меньше у нас маршрутов, тем сложнее становится перемещаться по городу. И здесь пересадочный тариф, пересадочный билет, он, какая палочка в руиц, которая придет, вот, когда эти маршруты все-таки будут закрыты. То есть это вот спасательный жилет, так скажем, и признак устойчивой системы. То есть у нас, например, есть пример из животного мира, например, что есть землекопы такие, да, они есть вот некоторые виды землекопов, которые едят и ничего не делают всю жизнь свою. Но когда начинается сезон дождей, они затыкают с собой значит, норку, вот, mm -hmm. и таким образом поставят систему. Вот, значит, пересадочный билет – это что-то в этом роде. Mm -hmm. Понятно. И тут приходит вопрос от человека со сложным ником Comfort Life Смоленск, Почему авторы рейтинга указали, что в Смоленске активно развивается и трамвай, и троллейбус? В чем выражается это развитие? Вот, видимо, тоже вы что-то увидели, а местные жители не очень поняли, в чем оно заключается. Это... А, ну, давайте вернемся опять к вот, вот, вот, картинке, которая у да. нас значит, видна здесь, что мы все-таки живем с вами в одной стране, да? и, и мы единый организм. Есть, например, у, нас, у нас все города примерно на одном уровне находятся. Вот. И, и в среднем у нас, на самом деле, развитие как таковое, оно как, как это, имеет очень странную специфичную трактовку. Вот Смоленск, например, занимается реконструкцией трамвайных путей в последние годы очень активно. Пусть использует не самые хорошие технологии, но тем не менее он, этим, он над этим работает. То же самое с троллейбовой системой. Обслуживание новых районов и запуск новых линий – это тоже развитие. И на фоне того, что происходит вообще у нас в многих других городах, где, наоборот, деградация идет, uh -huh. это уже выглядит каким-то колоссальным достижением. Uh -huh. а, то же самое, например, вот, хочется отметить, что к вот, деградирующим городам, вот у нас, видите, значит, у нас, в середине списка у нас основной такой костяк идет. Есть те, кто выделяются, и вот эти те, кто выделяется, у них такой саблазм кстати. о, нас признали комфортными, и мы теперь можем вообще ничего не улучшать. Вот эта эмоция, которую мы получили. Uh -huh. И опять, вот мы живем в одной, в одной стране, мы все-таки как бы, у нас единый, единая система должна быть какая-то, более-менее, мы должны равняться на, на, на лучших. Вот И радоваться, что у тебя, значит, 23 балла из 24, да, а у всей страны там не зачет, вот. это очень плохо, потому что, то же самое, что радость тому, что сердце колотится, колотится но печень-то уже отказала, вот, и печень отказала, вот, нас мы видим Махачкала, Астрахань, и тут как раз, если бы вот эти 60 городов были пельмешками в кастрюле, да, то вот эти вот Махачкала и Астрахань, получились бы пельмешки, которые вывалились, упали на пол, и мы их отдали коту на съедение, вот те самые товарищи. Понятно, вот, собственно, я и спрашивал про зарубежные примеры, чтобы все понимали, что, да, он первый среди последних, но вот есть такой-то город, который набрал там по максимуму, он схож по размерам, и вот нужно стремиться к тому. Но это вот такая небольшая отсылка, чем, почему я задал этот вопрос. И вопрос, наверное, к Владимиру. Мы поняли примерно общую температуру по больнице, обсудили, как формировался этот рейтинг. Ну, в общем, поняли проблемы, наверное, вот так вот. А можно сейчас потихоньку перейти к решениям, вот потому что, когда ты разговариваешь с чиновниками там или просто с людьми вот люди ездят по своему городу видят только маршрутки и все привыкли что денег нет вот поэтому мы будем развивать только маршрутки трамваи выпиливать троллейбусы выпиливать и говорят что денег нет инфраструктура дорогая опять же возвращаемся к тому что денег нет поэтому вот маршрутка это наше все и вы сами Привели пример Украину, то, что там от этого избавляется, плюс есть процессы в Твери там, и в некоторых других городах, что избавляются от маршруток. Как дать понятие людям и чиновникам и политикам, что, возможно, стоит пересмотреть свои взгляды и считать не просто затраты на инфраструктуру, а как-то комплексно видеть всю ситуацию? Вопрос действительно достаточно сложный, потому что и финансовая ситуация сложная, и законодательство сложное, и с техникой не все так просто. Ну, вот Если, например, даже посмотреть на транспортную реформу в Петербурге, которая была объявлена, с которой далеко не все гладко, одним из вопросов, что же делать, был вопрос, где взять такое количество автобусов. То есть, с одной стороны, да, автобус это производится, вот, а фабрики они не резиновые они не могут совершенно то есть они, они не могут за то время которое им поставлено произвести то количество автобусов которое нужно вот, поэтому здесь так не, не все так просто и такие вещи как реформирование или же тонкая настройка я предпочитаю больше такой термин транспортная система они не проводят с кондачка вот. ну давайте тогда вернемся изначально с чего прошла эта беседа, раз у нас такая уже около-около медицинская тематика по поводу средней температуры по больнице, это, видимо, сейчас просто в воздухе висит, то я приведу другой конкретный пример, который наверняка близок каждому из нас, из вас к сердцу. Что будет, если мы зимой по нашей российской грязи будем ходить в летних тапочках? Я думаю, что проходить можно какое-то время очень счастливо, но результат будет гарантированный. Естественно, что зимний обувь стоит дороже. Она намного дороже стоит, а хорошую огонь стоит еще дороже. Вот. Но мы же не экономим на своих ногах и не выходим в дешевых сандалиях почти на боссу ногу на февральскую слякоть. Это как бы вопрос, который не обсуждается. Так почему мы экономим на городском транспорте? Постоянно возникает вопрос о том, что городской транспорт – это бизнес, а бизнес – это потому, что там крутятся какие-то деньги, значит, он может кормить сам себя, и даже неплохо. И действительно, это во многих местах получается. То Есть есть совершенно замечательные системы типа Оренбурга, где толпами носится огромное количество пазиков, и которые как бы, кормят сами себя. Есть много других таких же Оренбургов по нашей матушке России, и все это как бы работает. Но, но работает, опять-таки, до поры до времени. То есть, да, бизнес возможен, но при этом качество будет оренбургским. То есть, это будет пазик зимой и летом одним цветом. Есть такое понятие, как инфраструктура. И Если смотреть на город как на единый организм, то транспорт – это его кровеносная система. Это костяк его инфраструктуры. И никого, например, не удивляет то, что на улицах города стоят фонарики, на них говорят лампочки, за которые никто вообще как бы не платит. То есть вы идете, вы не платите за, не платите за этот фонарь вечером, вам просто светло, вы о нем не думаете. Uh -huh. Так вот транспорт – это точно такая же инфраструктура, за которую как, как бы никто не платит. Вот, а предлагают оплатить вам, но вы можете заплатить настолько немного, поэтому вы получаете пазик. И поэтому, если посмотреть на те примеры, которые... Были и в Восточной Европе, и которые по миру, мы, собственно говоря, не открываем никаких Америк, потому что везде, в принципе, процессы происходили примерно одинаково и продолжают происходить. Они везде идут по одному и тому же сценарию. Вот Юрий сейчас говорил про Омск. Омск, он интересен не только тем, что в нем находится самая короткая система метрополитена в России, а, наверное, даже и в мире. А, Омск один из э, двух нестоличных городов, который внедрил у себя на муниципальном транспорте э, так называемый контракт – это полная плату за транспортную работу. Это та система, которая позволила мэрии Омска ввести пересадочный тариф, который, как раз о котором говорил Юрий. Перевозчики не думают о том, как насобирать червонцев с обочины, они просто возят людей. А mm -hmm. У людей появилась свобода: вы покупаете вот этот пересадочный билет, который условно стоит, 30 рублей, он у вас действует 40 минут, и вы знаете, что вы проедете на, по этому билету 3 остановки, дальше зайдете в Булочную, потом там пообщаетесь с приятелем, проедете еще сколько-то, и у вас после последней поездки еще бонусом останется 5 минут, за которые вы успеете впрыгнуть еще в трамвай и добраться на окраину города послушать птичек. То есть вот примерно так работает система. Вот этот пересадочный тариф, он стимулирует воспользоваться транспортом, он стимулирует воспользоваться не только лесом и птичками, а стимулирует пользоваться булочными. Потому что вы уже не поедете на своей машине раз в неделю обязательно в супермаркет, потому что у вас есть возможность купить ежедневно свежую булку. И вы знаете, что вы не будете платить за то, что вы вышли из одного автобуса и сели в другой. То есть вот так работает городская экономика. А второй город – это Тверь который не так давно точно так же перешел на будут на контракты. К Твере есть ряд вопросов по поводу выбора типа подвижного состава, который сейчас вышел там на улице, но тем не менее, можно сказать, что Совершенно однозначно первый акт этой пьесы состоялся. То есть город перешел на и контракты и система транспорта там налаживается, ну и дай бог им удачи, чтобы они победили. Опять-таки есть пример Смоленска. Смоленск не только ремонтирует трамвайные пути, а как можно видеть на снимках, на видео, к сожалению, я сам в Смоленске не был 40 лет, пути там, рельсы укладывают на шпалы, не просто на деревянные, на деревянные хорошо пропитанные, что для многих, наверное, удивительно, и укладывают их не на костыли, а укладывают на клипсы. То есть это такой нормальный европейский подход, который позволяет э, устроить тот самый бархатный путь, по которому и трамвай бежит быстро и бежит бесшумно. То есть это такой транспорт, который ведет людей. То есть вот такая вот система мер, которая принимается в комплексе, да, она в конечном итоге позволяет перейти к цивилизованной транспортной системе. И понятно, что чем цивилизованнее ваша транспортная система, тем больше людей она привлекает тем больше она везет. То есть здесь как, нет прямой, совсем уж прямой связи по выручке кассовой, хотя, конечно, когда город продает билеты и желающих пользоваться транспортом больше, он этих билетов продаст больше. Вот. Но транспорт добавляет в вашей жизни ту самую ценность с точки зрения времени и добавляет, вот ну, даже вот бетон, железобетонный шпалы лежат в Да, вот только что на транспорт зашел буквально и вышел да -да -да. ремонт. Да, я видел, там деревянные там кладут термокомпенсаторы. Я думаю, что для очень многих российских городов, и даже кто знает, увлекается транспортом, что такое термокомпенсатор на трамвае это понятие в дековику. А, в нормальных системах это норма. То есть это то самое, что позволяет пути делать прямые. В любое а. время года. Вот. А вот вы заговорили про э, тверь. То, что там перешли, избавились от маршруток, перешли на новую систему, когда действительно, получается, город заключает... Точнее, не город даже, а регион заключает договор с перевозчиками, и уже люди, когда покупают билеты, платят городу, а тот платит перевозчику. Но при этом там перед этим уничтожили трамвай, и буквально на прошлой неделе вышел закрыли троллейбус. Все, он там больше не ходит, при том, что и та, и другая система была весьма эффективной еще там лет 20 назад. То есть, как вам кажется, это, это лоббирование какое-то, или это просто неправильно, опять же, что-то считали? Что считали, например, короткие, как, смотрели буквально 2 на 3 на 4 года вперед, но не считали экономику там на десятилетие, например. Ну, Насколько известно от представителей ВЭБа, который стоит за Тверской реформой, трамвай в Твери все-таки будет, будет трамвай современный, причем это будет не до 2030 года, а намного раньше. Предполагается не только восстановить трассу пятерки, а и даже надо не восстанавливать, а строить, строить заново. Еще несколько маршрутов, в том числе через мосты, через, через Волгу и трамвай в Твери. Будем надеяться, что все-таки будет, да, что у Веба хватит средств со, со, со, со в самом широком понимании, довести эту программу до конца. Вот. Но с моей точки зрения, не очень корректно был посчитан подвижной состав, потому что, конечно, да, где когда-то ходили тройные, тройники трамвая, теперь выпуск, выпущены вот эти короткие автобусы, это не очень, ну, достаточно удивительно. Вот. ну что есть, то есть. Вполне возможно, что те контракты, которые там заключены, они позволят и поменять подвижной состав даже в рамках вот этих действующих контрактов. Вот. Ну а Твери, она прошла на самом деле достаточно стандартный для любого российского города путь э, стагнации и убийства части инфраструктуры. Э, трамвай действительно там был, был даже не 20 лет назад, намного раньше он был приличный. Э, я оказался в Твери первый раз, э, это был 90... Второй год, и я был по сравнению с тогдашним Петербургом, Ленинградом, просто в ужасе, в каком состоянии находятся вот эти тверские вагоны. Они тогда уже шли со скоростью 10 км в час по убитым путям. Конечно, у меня тогда не было даже мысли о том, что это достаточно быстро все кончится, казалось, что что-то поменяется, и все это будет отремонтировано, но нет. То есть это просто никто не, этим просто никто не занимался. И вместо того, чтобы э, вкладывать деньги в инфраструктуру, было принято решение, что рынок расставит все на свои места, но рынок расставил вот этими маршрутками, которые на фоне нашей экономики, когда транспорт существует только за счет пассажиров, они просто утянули Тверской трамвай на плотное дно и закрыли его по формальному поводу схода с рельсов, но там на самом деле в таком состоянии были пути в последнее время, что говорить о том, что эту систему можно вытянуть ремонтами, это уже было нереально, то есть система просто реально была убита. Вот. она была убита не сейчас, она была убита не транспортом в Верхней Волжье, а она была убита политикой прежних властей. И вот эта вот политика, она, к сожалению, в очень многих российских городах она точно такая же. Где-то это привело к полному коллапсу, как в Твери или же там, там, в том же Воронеже. А где-то это привело просто к сокращениям и к дикому росту себестоимости перевозок. Но путь примерно везде один. То есть это недофинансирование инфраструктуры и результат, который мы имеем. Вот. Ну, а сейчас ну, с троллейбусом, да, примерно то же самое произошло, хотя, конечно, троллейбус мог бы жить, но у нас сейчас есть мода, знаете, опять-таки вспоминаю песню из времен своей молодости «Старт дает Москва». Ну, вот Москва задала старт всей России, давайте крушить эту нечисть, рогатую. Вот, и закупили электробусы. Да, да, да. да. да. Вот. Ну, твериных электробуса не хватило, а рогатую нечисть сокрушили. Вот, и, скорее всего, к сожалению, троллейбус теперь уже не вернется. Но будем надеяться, что вернется нормальный европейского класса трамвай. То есть это вот то, на что остается рассчитывать. Другие города избавились от всего электрического транспорта полностью. Например, та же самая Астрахань, она сначала ликвидировала трамвай, потом у нее троллейбус точно так же умер своей смертью на недофинансировании, в итоге чего она оказалась в хвосте нашего рейтинга. Вот. Ну а как, когда встанет вопрос о том, же, как все, все это дело восстанавливать, ну, опять-таки возвращаясь к опыту Твери, перед тем, как что-либо с транспортом делать, так как действительно это очень дорогая вещь, вот у Юрия один из слайдов как раз посвящен, надо очень хорошо посчитать, и тем более, что сейчас есть технологии, которые позволяют просчитать и текущие пассажиропотоки, и индуцированный спрос на транспорт, который будет после того, как поедутся не убогие газели или же пазики, а поедет что-то более приличное. То есть все это считается, все это достаточно прозрачно. Технологии есть. Это, конечно, не нажать одну кнопку, это делается за, за гораздо более длительный период, но все это делает, и все это сделать можно. Юра, и тогда можно перейдем к тебе, и ты покажешь этот волшебный слайд. А, а я ну, да, что... на самом деле слайд не, то, не, просто про, не про моделирование потоков в Твери, скорее больше про то, в чем она сейчас оказалась лидером у нас в стране. Uh -huh. А именно по тарифному меню, потому что такого широкого тарифного меню у нас, по-моему, нигде больше нет. Понятное дело, что э, его внедрение будет э, долгим и мучительным, учитывая то, что э, изменилась э, фирма, которая обслуживает карту. То есть у них была карта, если не ошибаюсь, Иволга, Волга, вот, э, и Волга. теперь это просто Волга. Иволга. Была Иволга, стала Волга. Uh, у нас uh, в Твери, получается, uh, система... сейчас происходит переход uh, от одних перевозчиков к другим перевозчикам, когда эта карта не приним... одна карта уже не принимается, другая карта еще не принимается. И для пассажиров очень сложно еще, получается, система вот этих вот абонементов, uh, при всем при том еще и разовая поездка достаточно дорогая получается. Хотя вот эти абонементы, если посмотреть на их стоимость, вот на один день это как раз тот самый пересадочный тариф, который будет гораздо выгоднее в использовании при повседневных поездках, когда с утра едешь на работу вечером, возвращаешься и, может, даже с одной пересадкой. А вот в вашем рейтинге вы учитывали как раз цену за одну поездку, но при том, как многие города, в том числе России, там, видимо, Тверь и Москва, про Москву это точно я знаю, они специально делают заградительную цену на одну поездку, чтобы было невыгодно покупать, чтобы как раз люди переходили на абонементы. И не получилось ли такого, что когда вы учитывали вот города со сложным билетным меню, что они сделали упор на абонементы или безлимитные проездные там на время на время какое-то, а вы учитывали именно высокую стоимость на разовую поездку. Ну вот э, гордые независимые регионы у нас они не идут путем Москвы, отключается от этого от этой логики, потому что у них нет по сути дела ни у кого единого проездного билета, там даже проездных билетов-то особо нет uh -huh. и ни о ком тарифе вообще речи быть не может почти везде и поэтому э, на самом деле средняя стоимость э, проездного раз, разового билета у нас в городах, она дешевле даже социально ориентированная норма, То uh -huh. есть это дешевле, чем, вообще говоря, предусмотрено законодательством Российской Федерации. Видимо, многие политики просто боятся делать дороже. Да, а еще есть странный подход, на самом деле, когда, например, у нас есть город Курск замечательный, который, у которого очень дешевый билет, 80 или чуть ли не 70 процентов от социально ориентированной нормы, при всем при этом они э, всюду ходят, бегают и ноют, что, значит, у нас не хватает денег на то, чтобы наш трамвай там э, реанимировать. И в результате закрывают трамвай, вот часто кратили троллейбусные маршруты. Э, и что будет дальше, непонятно. Хотя, казалось бы, подни проезды социально ориентированного номера и получи ту прибыль, которую горожане готовы платить. На самом деле у нас в стране живут очень сознательные люди. Вот. И они готовы платить больше, но получают взамен качественный сервис. Вот. И то, что у нас э, все говорят, ой, мы поднимем, у нас бунт будет в стране. Не будет у нас никакого бунта в стране, если поднимут стоимость проезда и дадут качественный сервис. Если дадут хорошие автобусы, если дадут быстрые трамваи, э, то э, люди поедут и будут готовы за это заплатить. Понятно. А вот Владимир еще сказал про спровоцированный спрос, потому что действительно сейчас очень часто все идут от того, что у нас, словно, там... Трамвай возят полторы бабушки, закроем трамвай. Никто не понимает, что вообще мобильность – это более сложная вещь, что нужно учитывать и пешеходов, и велосипедистов, и пересаживать людей из машин на общественный транспорт и как раз его набивать. А можно ли это как-то посчитать? Потому что я помню, что даже в Москве, когда убирали маршрутки и переходили на новую модель, это, по-моему, был год 16 или 14, то допустили эту самую ошибку, что вместо, маршруток запустили, вместо как часто ходящих маршруток допустили один большой, автобус но реже и в итоге случился такой коллапс когда все набивались если положить опыт и вообще в наших ли возможно в наших ли реалиях посчитать правильно этот спровоцированный спрос и мобильность в целом а не только отдельных маршрутов в текущем виде Ну, на самом деле вопрос опять же, достаточно Сложный и комплексный, потому что если uh -huh. смотреть на то, что произошло в Москве и происходит в других городах, то в Москве реально потоки никто особенно не считал. По тем классическим канонам транспортного моделирования, которые позволяют учесть все факторы, они были тоже ну, то, что проигнорированы, не заказали, вот и не посчитали. Uh -huh. Ведь люди, они же, вот эти самые даже легендарные полторы бабушки, они на вес не измеряются. И поэтому, если вы берете 10 трамваев, в каждом из которых полторы бабушки, убираете их и пускаете один автобус располнения, от этого эти полторы бабушки туда не, не перераспределятся. Вот это вот та ошибка, которая действительно была сделана в Москве, когда полностью были проигнорированы законы распределения пассажиров во времени. Естественно, что получили вот этот колос, получили гору неудовольствие, получили огромные дополнительные расходы для московского бюджета, но Москва город богатый, Москва все это дело в итоге разрулила. У других городов, у, у региональных центров таких денег нет, возможности бросить такие деньги разово нет, вот поэтому, конечно, чем качественнее будет сделан расчет, а расчет, в принципе, он недорогой, но он не космический, тем лучше все это будет работать после ввода. Вот и считать надо и чисто транспортную составляющую, и надо считать и индуцированный спрос, и психологию поведения пассажиров. То есть вот все, все, все, что составляет как раз основы нашей возможности, нашей возможности перемещаться по городу. Ну да, ну вот такие вот московские веселые картинки. Но в Москве все еще усугубляется тем, что Москва слишком большой, перенаселенный, такой гипертрофированный, перенаселенный город. Естественно, что при введении этого было весело вот. ну и сейчас из-за того что кстати говоря в москве все сделано хорошо кроме того нюанса то что общественный транспорт практически нигде не имеет приоритета на перекрестках мы очень часто имеем вот такую картину паровозика когда сначала очень долго нету транспорта а потом они приходят гуськом Первые набиваются вот так, как на этой картинке показано, ну а в остальных там свободнее, свободнее, свободнее, а в сумме в среднем все это дает не очень хорошую среднюю температуру по больнице. Ну, поэтому, конечно, вот этот расчет, я еще раз подчеркну, что все мероприятия, они должны быть в комплексе. То есть то, с чего я начинал вот эту страстную речь за общественный транспорт, то есть товарищи, сначала обеспечиваем, чтобы... Транспорту возможность ездить быстро и регулярно, а потом уже вся красота. То есть быстро, регулярно, выгодно. Вот можно начать попробовать выгодно. Опыт Омска показывает, что выгодно для людей, оно тоже дало достаточно серьезный всплеск. И насколько я знаю по словам представителей мэрии Омска, которые выступали на нашей конференции неделю назад, после введения всех этих новшеств у товарищей участников, сильно увеличилась кассовая выручка, которую они показывают, ну и произошло вообще много всяких очень интересных вещей. То есть в первую очередь смотрите, вы... частник стал заинтересован в том, чтобы показать выручку, потому что когда он находится на выпасе, когда он ездит и собирает червот с, с, с обочины, он думает и о сборах, он думает о том, сколько денег останется водителю, сколько денег дойдет до кассы предприятия. А когда речь идет о нормальном, цивилизованном способе перевозки, когда водитель думает только о том, как ему крутить баранку, и ехать по расписанию, а город при этом обеспечивает ему зеленую волну, вот он думает только о том, как ему выполнить этот рейс. Все спокойно, все пределы. И в итоге механизм балансируется. Вот это вот то, к чему надо стремиться и к чему, я надеюсь, мы когда-то придем. Хотя бы, а Если говорить о Москве, то в Москве, конечно, в первую очередь надо разбираться с перехрестками. Москва задала тон не только в печальной истории с троллейбусами, но и в совершенно замечательной истории с неразрывными выделенными полосами, которые сняли полностью конфликт на пересечении выделенных полос и прилегающих проезжих частей. Но вот этот прекрасный опыт надо доработать обособлением потоков не только разметкой, но и техническим, чтобы автобусы уходили с перехрестка с опережением по своему светофору. И, кстати, насколько я помню, такие светофоры есть не только в Москве и Петербурге, но и в Екатеринбурге недавно сделали. То есть в целом это та история, которая не стоит каких-то космических денег, которую могут потянуть... Обычный город-миллионник России, правильно? Нет, <соединяющие> <соединяющие> коллеги, коллеги Екатеринбургом... в Москве их как раз нет, и в Петербурге их нет, они есть в Екатеринбурге. Но в Петербурге появились недавно, вот Юрий. Ну, с Екатеринбургом che... такая <соединяющие> осторожная <соединяющие> история, <соединяющие> история получилась, что на самом деле их-то вели-то вели, их 10 штук целых по городу, как выясняется, да, но их пока что установили только на, так скажем, и так магистрали непрерывного движения, где и так эти светофоры работают в режиме зеленый свет для Индивидуально транспорт транспорта порядка там, двух минут и только там, не знаю, 10-20 секунд для пешеходного перехода дороги. Угу. Поэтому тут такое, это осторожно, аккуратно, понемножку, я так понимаю, нащупывают опять вот это вот в темноте потихоньку. Но это нормально, на самом деле. Москва же тоже с удивительными полосами так очень здесь вели, там чуть-чуть вели, и в итоге вот какая огромная система выросла. <свеческая> в Москве, насколько я понимаю, еще проблема была, что считали количественно, что надо делать как можно больше километров, и делали не там, где это нужно было, а там, где было проще и быстрее всего вести. Это вот только... Да. Матери, ну, сейчас похоже, строится. Это, похожее, это, это, вели... да, это метро... велик соблазн, на самом деле, да, когда у тебя есть 3 или 4-5 полос, там, да, одно отчек рыжий, ничего, хуже не будет, посмотрим, как поедет. Вот, и я бы еще хотел вернуться вот к индуцированному спросу, Uh -huh. uh, у нас вот была uh, конференция АТ uh, буквально неделю назад, uh, и uh, мы выяснили такую вот интересную вещь, что коллеги считают, что индуктированный спрос нам не нужно считать. Uh, это, значит, это почему? Потому что вот у нас теперь есть в системе какое-то n число пассажиров. Мы берем и оптимизируем, актуализируем, реформируем маршрутную сеть. И вот самих же самых пассажиров, их не стало больше, не стало меньше, мы их вот как бы оставили в системе и их просто перераспределили между маршрутами. И это мы считаем базовым минимальным сценарием, потому что для, например, для инвестора ему вот этот прогноз оптимистичный, он не очень важен. важно важна вот та самая нижняя граница, на которую можно встать. И поэтому вот этот индуктивный спрос, это, конечно, такая странная история. Но э, практика показывает, что он есть. И вот, например, э, с трамваем в Петербурге э, мы его можем прям наблюдать. Например, вот у нас есть э, система Чижика здесь местная, и также вот недавно э, запустили, ну, не так как недавно, в сентябре прошлого года, в сентябре-октябре это 60-й трамвай э, Губ местный организовал, по сути, э, вышел на показатели, которые не уступают показателям Чижика, которого я думаю, все расхваливают, и все уже знают вообще, что это самый лучший трамвай чуть ли не в стране. Да, Давай. я добавлю, что я был ролик на канале именно про Чижик, там так подробнее вот, все можно сказать. Вот э, местный Губ 8-й трамвайный парк, умудрился организовать движение по маршруту номер 60 таким образом, что его скорость, вот видите справа, да, его скорость в среднем, она даже больше, чем скорость у Чижика. Вот. И действительно, люди потянулись, люди пошли, и э, спрос дополнительный, то есть мы вот с, там сравниваем, если сравнивать осень и весну э, прошлого года, то э, с открытием осенью 60-го трамвая, э, рост пассажиропотока это 25%. То есть это очень внушительные цифры, на самом деле. Да, это неплохо. прям вот Оказывается, в Петербурге тоже город может что-то делать, потому что в Петербурге как-то, если вопрос касается транспорта, и там не участвует какой-то инвестор, все как-то получается странно. Петербург печальный город в этом плане, да, к сожалению. У нас все внешне красиво, а чуть поближе копнешь, проблем много. Но иногда получается что-то хорошее. И вот тут удалось. А вот на предыдущем слайде я там заметил Алмату, что система скоростного автобуса – это вообще редкое явление на постсоветском пространстве. Насколько я знаю, это, в принципе, первая система в СНГ. И вопрос, если вот мы правильно посчитаем, что, в принципе, у нас, видимо, умеют делать, почему города не берут эту модель? Потому что это быстро, недорого, и эти автобусы запускаешь, и люди получают нормальный транспортный сервис. Ну, во-первых, вы знаете, коллеги, здесь надо вставить вопрос так, не почему не делают, а почему вообще очень многие вещи не происходят. Uh -huh. Я в своей, по своему роду деятельности, так, недавно посчитал, чисто с точки зрения познакомиться с транспортными системами, побывал примерно в 50 городах, таких, ну, которые именно считают, являются городами в России, и примерно в 200 городах по миру. То есть возможно, возможность сравнивать, смотрела и слабые, и сильные стороны. Так вот, когда встречаешься с представителями местной власти, исполнительной власти и транспортного комплекса, и начинаешь им рассказывать о каких-то приемах, которые видны и могут быть даже несложно применены в их городах для расширения ситуации, они смотрят на это как на откровение Иоанна Богослова. Проблема очень простая, потому что наши люди, во-первых, к сожалению, не владеют языками, Наши люди очень мало ездят, и просто они лишены возможности видеть того, тех решений, которые применены. Ну, вот в Казахстане действительно это первый случай, когда был реализован проект ну, такого БРТ-Лайт, да, выделенной полосы для автобусного транспорта. Он был реализован на основании того опыта, который был подсмотрен нашими казахстанскими коллегами у китайцев и у турок где все это есть, ездит уже не первый год, ездит, прекрасно работает, вот, как видим, в Алматы оно тоже поехало. И наша компания как раз стояла, ну, не то что у истоков этого проекта, но рядом, потому что мы подтверждали эффективность предложенных мероприятий, и расчетные цифры, они совпали с теми цифрами, которые после ввода этой полосы произошли на, на самом деле. Скорость, во-первых, стабилизировался, стабилизировался поток автобусов, увеличилась скорость, увеличилась надежность, вырос пассажиропоток поток два раза. Вот. Но здесь самое главное, вот как раз возвращаясь к тому, с чего я начал, что все, все упирается в людей. В Алматы был мэр который, к сожалению, сейчас уже не является мэром в связи с последними перемещениями, Бауржан-Байбек. При нем была подобрана очень грамотная, молодая и желающая сделать своему городу добрая команда, которая реализовала в том числе вот этот проект БРТ, который запустила тендер по ЛРТ, который сейчас тормозит и никто не знает, чего с ним делать. Было сделано огромное количество мероприятий и по остановкам, и по выделенным полосам обычным, и по велодорожкам, то есть все упирается в людей и в команду, в качестве администрирования. А вот Потому полу... что администрирование, желание да, едет, желание, желание смотреть. И опять-таки, если опять же посмотреть на опыт Казахстана, Казахстан, казахстанские власти, они не знаю, как сейчас, но еще совсем недавно э, массово отправляли своих специалистов, молодых специалистов из э, органов власти на обучение э, в зарубежные институты, в Великобританию, в Германию, э, в Соединенные Штаты, э, с тем условием, что обучение им это оплачивается, но после этого они должны 10 лет отработать в э, организме. На муниципальной власти. И я видел этих людей. Они, во-первых, не все великолепно знают английский язык, спокойно на таком, ну, не знаю, насколько он, окформский, но на очень хорошем уровне общаются на, на, на английском, знают другие языки, у них широкий кругозор. И вот результат. Вот сейчас там немножко все стало, к сожалению, сложнее. Ну, посмотрим. Да, вот, Владимир, вы подняли вопрос о том, что пришла команда и ввела, но по опыту многих других городов, которые пытались что-то менять, и оптимизировать маршрутную сеть или делать какие-то выделенки, натыкались на то, что люди не понимали, чего хотят, а никто не слышал, что у вас будет там беспересад... Ну, не знаю, что вы поедете не на маршрутке, а на нормальном автобусе, в принципе, не будете терять время, а наоборот, будете экономить, все слышали только, что мой маршрут отменят. И тут вопрос не совсем про математику, наверное, а про работу с населением. Во-первых, нужно ли пытаться людям это объяснять или нужно все продавливать, а, или если мы все-таки увлекаем как-то людей процесс вот именно налаживания общественного транспорта, что можно спрашивать, какой объем вообще... Как задавать людям? Пиар это немножко не наша стезия, хотя мы знаем да, это не про пиар, И я имею в виду и вот именно нет. увлечение спрашивать или специалисты все знают лучше. Плюс... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, конечно, специалисты все знают действительно лучше, но об этом лучше молчать. Вот просто по той причине, что далеко не каждый. Кто будет общаться со специалистом, является специалистом, поэтому вот этот самый эффект активной домохозяйки, он может очень сильно портить. Вот. Но возвращаясь к классике отечественного кинематографа, тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Как вы понимаете, любая активная домохозяйка, она лучше всего знает, что делать в ее дворе. Она лучше всего знает, что делает в своем микрорайоне. Дальше ее кругозор в принципе не распространяется, и это не хорошо и не плохо, это так, это просто конкретный пласт людей, с которыми надо общаться именно по частности. И вот недавно, когда проводилась реформа маршрутной сети в связи с вводом достаточно большого фрагмента сети метрополитена но в Копенгагене, Мероприятия были предварительно просчитаны, просчитаны вот те самые пассажиропотоки, индуцированные дела, то есть все вот эти нюансы, и была затверждена осевая такая каркасная схема новой автобусной сети. Но при этом порядка двух лет шли консультации с муниципалитетами, шли консультации вот с теми самыми активными домохозяйками по поводу подвозящих маршрутов. То есть, да, естественно, что каждая активная домохозяйка, каждый активный пенсионер, он лучше знает, что делать в его микрорайоне, и вот те нюансы, которые не поймает никакая математика, мы, несмотря на то, что работаем с очень хорошей математикой, мы каждый переулок поймать реально не можем, но как раз вот эти вот переулки, они остаются на усмотрении... Наших добровольных помощников, которые иногда бывают очень шумными, занудными, но тем не менее они хотят сделать свою жизнь комфортнее и слушать их нужно. Вот. Но естественно, что заниматься этим, координировать все эти мероприятия, должны не разработчики, не перевозчики, а именно городская власть. Это все должно происходить в форме круглых столов. То есть у каждого такого мероприятия, у всего процесса общения с общественностью, у него обязательно должен быть мондератор, который был бы ответственным лицом от власти. Да, вот, я цифровь. бы хотел еще добавить вот такой момент, что мы вот думаем, что э, у нас э, люди, которые принимают решения, часто думают, что вот процессы какие-то глобальные, да, они, они где-то вот там в богатом, в первом мире есть, да, остальных это не касается, то есть, значит, и тем самым они совершают страшную ошибку на самом деле, то есть думать, что это вот все про Европу, да, а у нас в Челябинске это все иначе, вот, это готовится очень неприятный сюрприз на будущее, потому что глобальность, тренды, они касаются всех. Есть, вот выделенные полосы весь мир внедряет, и мы будем внедрять. Вот, просто дойдет до нас это немножко позже, и потому что есть опреди... очевидно, что есть некоторые обстоятельства, которые нам мешают развиваться, да? но они не останавливают развитие, вот, то есть есть ресурсы, они зачастую тратятся зря, вот, иногда бессмысленно, вот, которые ни к чему не приводят, ничем не заканчиваются сделаны ни зачем и ни почему, и это очень тяжело действительно принимать вообще, но, тем не менее, мы движемся, и вот мы видим, что и Челябинск, например, Челябинск, опять он последний из миллионников, но начал все-таки внедрять видельные полосы. Осторожно, аккуратно, по чуть-чуть, встречая сопротивление местных, но дело пошло, и мы вот желаем Александру Егорову, который сейчас, собственно, и оказался в Челябинске, в администрации города, всяческих успехов в этом направлении. Да, и вообще вот в разговоре о людях и то, что уровень развития местных и как кто к кому относится, это очень показательно, что есть Екатеринбург и Челябинск, между которыми там 30 километров всего, или там плюс-минус 100 километров, но кардинально разные ситуации. Если один город вкладывает в одно, то и давно. Например, Екатеринбург, который там даже говорит о развитии трамвайной сети, то есть Челябинск, который там последние лет 20 спускался деньги на развязки и... Метро. метрополитен. Но давайте скажем так, что у Екатеринбурга тоже есть свои, так скажем, очень странные пристрастия, потому что сейчас, например, фишечка мэра Екатеринбурга это желание построить канатную дорогу, вот, что как-то выбивается немножко. Ну и, разумеется, сейчас вот Москва с вводом МЦК... Задала пример в тем и все сейчас хотят у себя в городе построить кольцевую какую-нибудь, именно кольцевую вот хотят все построить, электричку. Почему? Непонятно. вот Неважно, какая будет конфигурация кольца, пусть даже значит, она будет проходить диаметром по центру города и где-то по задворкам, по, по выселкам закольцовываться, вот важно, чтобы было кольцо, и почему-то все города у нас очень-очень этого хотят. Кстати, первая городская электричка, именно кольцевая, появилась в Красноярске, насколько я помню, но только об этом особо не трубили. Но и ездит она не очень успешно, насколько я понимаю, хотя продолжает ездить. Но ну, в Красноярске а вот... она не кольцевая. Разве? Нет, не кольцевая. Хотят замкнуть кольцо, но пока до этого дела не дошло. А, извиняюсь, тогда... Вот, я чисто случайно несколько минут назад переключил слайд и увидел там про троллейбус и электробус. И я думаю, что если продолжать вот моду, то это хорошее продолжение разговора. Что Москва опять же задала тем, что троллейбус это что-то устаревшее, надо выкинуть, провода это плохо, а вот зато электробусы наше светлое будущее, только то, что они особо не ездят и стоят как космический корабль, почему-то забывают. Вот. Кто, ну, Владимир вот, или Юра, кто? Я думаю, что я прокомментирую слайд. Ну вот сейчас, придых... на самом деле, вот, не знаю, как, как, как другие, но вот я, например, с смотрю на опыт Украины вот, в городе Днепропетровск, бывший сейчас Днепр, значит, они решили восстановить троллейбусную систему. То есть вот если вы посмотрите на картинку справа, там видно, что красным вот это то, что было, по сути, развалено, это линии, которые были закрыты, снята контактная сеть и так далее, а вот желтым это планы. Так вот, сейчас ситуация такая, что Днепропетровск полностью восстановил оранжевые линии, за исключением маленького кусочка в центре. Вот, То есть это огромная вот эта линия вдоль значит, берега Днепра была восстановлена. И она дублирует метро, хотя вот почему бы и не восстановить троллейбусы. Взяли, восстановили, нет проблем. И вот некоторые желтые линии, они также восстанавливаются. Притом опыт восстановления этих линий, он довольно уникален, потому что, например, вот стрелочка черная указывает на вот один из таких участков, это маршрут номер 14, который, собственно, открылся, он открылся на электробусах, при здесь важно сказать, что мы говорим не электробусов, которые вводят Москва, это именно чисто батарейки с зарядкой там на конечных станциях, а это электробус с динамической подзарядкой в движении, то есть или с увеличенным автономным ходом. Когда он часть пути едет под проводами, часть пути, вот как на картинке слева, она отрывается, это вот как раз тот самый маршрут 14, и движется без проводов. Вот этот участок желтый, который, на который стрелка указывает, он был открыт без проводов вообще, и поначалу даже не хотели их вешать. Это полтора километра, и открыли двумя электробусами, которые работали. Затем администрация города посчитала, посмотрела, спрос есть, потом большой, а затраты колоссальные на самом деле. Даже на вот такой, казалось бы, компромиссный вариант. Мы знаем, что электробус, как вот в Москве у нас работает, они гораздо, они гораздо дороже. Вот. А вот этот такой полутроллейбус, полуэлектробус, который на картинке, он какой-то компромиссный вариант. Вот даже он оказался дорогим. И администрация приняла решение, что давайте-ка мы сделаем так: мы потратимся и построим троллейбусную линию полноценную, пусть пока работают эти два электробуса. А потом, когда построят троллейбусную линию, мы, собственно, пустим больше троллейбусов просто. И вот сейчас, когда линия завершена уже, по ней работают не два, ни две машины вот на таком вот гибридном ходу а значит классические четыре троллейбуса, то есть и люди спокойно селят сюда и едут. И вот это применение электробуса в Днепре, оно чем интересно? Они таким образом прощупывают спрос по сути. То есть они пустили куда-то, увидели, о, спрос есть, посмотрим, выгодно ли, считать, ли выгодно ли строить троллейбусную линию. Вот сейчас, например, вот в нижнем в правом углу на карте есть такая длинная желтая линия тоже через Днепр. Uh -huh. uh, это, это линия в Приднепрос, если не ошибаюсь. Uh, ее сейчас будут uh, открывать за счет именно вот электробуса с увеличенным автономным ходом. Uh, и uh, здесь проблема в чем у них? Что им нужно вести под станцию. А чтобы вести подстанцию, им нужно временно остановить движение троллейбусов по зеленой линии, которая примыкает желтая, вот, то есть по существующим маршрутам. Они не хотят этого делать, они берут просто и заменяют классический троллейбус электробусом, и часть пути, который выпадает, обслуживают им. То есть это вот такой уникальный вариант, когда вы с одной стороны получаете преимущество электробуса в классическом понимании, как вот Москва себе избрала и троллейбус. То есть не то, не то. И оттуда плюсы, и оттуда плюс. сейчас Тема электробусов, тема электрической тяги в связи с зеленым поворотом в мире настолько сильна, что хорошие очень силы брошены на то, чтобы посчитать, каким же образом оптимальнее использовать вот эти вот самые батарейки. И пишутся программы, вот наши коллеги этим занимаются, в том числе, с которыми мы плотно сотрудничаем, как сделать так, чтобы батарейки использовались эффективнее, чтобы меньше времени тратила машина на зарядки, и чтобы вообще все было красиво и здорово но, как выясняется, что половину вот этих проблем просто считать не надо, если использовать вот такую гибридную технологию. То есть такая конвергенция двух технологий, это шинный ход и электрическая тяга. Мы просто меняем способ доставки энергии на борт да, и получаем совершенно поразительный эффект. И если изначально троллейбус устроился, думали, что это конвергенция автобуса и трамвая, то есть это электрический транспорт, но при этом не требует рельсов, тот выясня... Сейчас выясняется постепенно то, что электробус с динамической подзарядкой или же троллейбус с увеличенным автономным ходом – это вот как раз такая конвергенция, за которой, по всей видимости, будущее. Есть вот такие технологии. В Риге недавно запустили целый десятый маршрут, где ходят и, и троллейбусы с автономным дизельным ходом, и троллейбусы с водородными ячейками. То есть такой еще, еще, еще более продвинутый вид получения электрической энергии. Прага приняла решение о том, что будет, будут восстанавливаться троллейбусные линии, несмотря на то, что в 1972 году был троллейбус в Праге снят. В Берлине, Берлине строится заново троллейбус. Вот Алматы тоже развивают троллейбусную тягу. Так что вот эта технология по, по переходу к распределенной доставке энергии и набор транспортного средства, она имеет очень хорошие перспективы, и потенциал штанги и проводов он далеко еще не исчерпан. У нас, я так понимаю, пионеры вообще город, который использует максимальную эту технологию, Петербург. Там очень много в последние годы закупали, выпускали новые маршруты новые, опять же, районы. И, насколько я помню, больше 100 как раз вот таких электробусов, троллейбусов. Есть ли какие-то уже данные, насколько это оправдано, как себя показывают батарейки там в непростом климате с частными переходами через ноль? Я просто не встречал именно каких-то цифр. Может, да. ну, с, ну, с цифрами у нас все достаточно сложно, потому что, во-первых, Петербург, к сожалению, не на брутоконтрактах, у нас очень похитрому формируется система оплаты транспортной работы, которая во многом тоже зависит от пассажиров, и поэтому цифры поступают так очень избирательно. Да, наш город Электротранс, он публикует постоянно релизы о том, что на маршрутах с увеличенным автономным ходом перевезено настолько-то больше пассажиров. Вот. Ну, это, собственно, такие цифры немножечко ни о чем, а если их перевести на километры, ну... Хорошо, но можно было бы лучше. То есть самое главное, на что вот хотелось бы сделать акцент, это то, что эта технология, она позволила масштабировать троллейбусную сеть без вложений в инфраструктуру контактной сети, причем на, в том числе на тех участках, где не нужно гонять машины каждые 5 минут, а достаточно более редких отправлений вот туда тоже теперь идет электрическая тяга. Вот это вот основное достижение. Но и у нас, если вернуться в недавнюю историю, не было бы счастья или несчастья, Помогло, была в свое время такая дивная идея, которую называют «Чистое небо», с которой долго насели, что вот давайте сдерем с Невского проспекта все провода, в том числе троллейбусные, и запустим туда вот эти вот замечательные машины. Но, ну, собственно говоря, таким образом у нас их такое количество и оказалось. Угу. Вот. Но когда посчитали чуть более пристально, выяснилось, что там не все так гладко и не хотят троллейбусы в пробках стоять столько времени, не хватает просто тяги, надо перестраивать еще и кабельные сети что тоже не было учтено в общем очень много нюансов выяснилось которые в итоге привели к тому, что слава богу от этой идеи отказались распространять московский опыт на центр Петербурга не стали а троллейбусы эти закупленные, они были запущены именно туда, где им и самое место, то есть там где они могут работать на относительно коротких плечах где нет смысла пока что строить контактную сеть. А вообще, в принципе, с учетом того, что все-таки под проводом эта машина дает гораздо больше КПД, потому что она сама по себе достаточно дорого стоит, в городах, где уже есть развитая троллейбусная сеть, имеет смысл запускать такие маршруты для масштабирования, для перевода на электротягу. Когда маршрут раскатывается, тогда уже действительно есть смысл на отдельных маршрутах тянуть провода. Вот хочется добавить, что на самом деле вот в Петербург-то, Отказался, отказался от Невского проспекта без проводов, а вот Краснодар пошел по этому порочному пути, и в результате, вот на улице Красной, у них сейчас, например, остался один маршрут электробуса вместо бывших троллейбусных, которые пролегали там. Ну да, зато все красиво. Да, ну это, это очень спорно. Вот. Они же, по-моему, убрали троллейбусы, но не закупили автобусы и сдернули их с других маршрутов. То есть, они, ликвидация одного участка, как, но. На... Поднасрали всем абсолютно жителям с разных маршрутов. Или я не прав? Ну, там сейчас, уже по, по прошествии года, ситуация стабилизировалась. Вот недавно было заявление о том, что Краснодар будет закупать еще там, по-моему, не менее 30 таких машин, и уже Вологорский завод уже готовится. Вот, ну, будем надеяться, что в конечном итоге там все будет хорошо, потому что, в принципе, даже если вот смотреть по нашему рейтингу, Краснодар находится на достаточно высоких местах, несмотря на то, что автобусная система там ну, совершенно маршруточная, в таком вот не очень хорошем понимании этого слова, но там есть один из лучших в России трамвай, и сохранена, и все-таки, вот, несмотря на всякие такие девиации, развиваются системы перевозки электрическим безрекционным транспортом. То есть они недавно восстановили законсервированные линии там по восьмерке, то есть ну, там, там, скорее, всего все хорошо, чем не очень. Понятно. Ну, и совсем все хорошо, наверное, в Туле, потому что у нас э, среди российских городов, по-моему, только Тула показывает, ну, если исключить Петербург, стабильную работу электробусных машин. Вот. Э, и, судя по всему, э, чтобы электробусы стабильно работали, нормально работали, и все-таки должно быть не один-два, потому что многие города э, оступились на чем. Они взяли, сделали себе по одной, по две машины, Челябинск вообще, например, кустарно способом постом каким-то сделал все электробусы. Вот. И, разумеется, эти одна-две машины, они очень быстро вышли из строя и быстро отказались от этого проекта. Ну, Кстати, вот. Новосибирск катал такие вот кустарные машины. Новосибирск был первым, кстати, в запуске платежных карт транспортных. Новосибирск был первым в запуске троллейбусов с увеличенным автономным ходом в аэропорт. Вот. Но с тех давних времен, к сожалению, развития никакого это не получилось, и в Новосибирске до сих пор и троллейбус находится в таком очень странном положении, и система транспортной карты, золотая корона, она работает только как самый примитивный кошелек. В общем, работать есть над чем. И последнее, что хочется сказать про вот эти электрические виды транспорта, почему, наверное, их стоит покупать массово и массово внедрять, и желательно, если например, у вас есть... Уже существующая система трамвай и троллейбуса не думать, как закрыть одну из них в таких сложных российских условиях, а думать, как оптимизировать. Почему? Потому что чем больше у вас единиц транспортных систем пользуют, единиц транспорта пользуют э, инфраструктуру, то есть это, по сути, трансформаторные подстанции, провода и рельсы, тем эффективнее это работает, тем дешевле это на выходе. Поэтому, если, например, вы покупаете электробусы вот, например, с увеличенным автономным ходом, вы, по сути, к существующим троллейбусам, которые пользуются инфраструктурой, троллейбус, то есть пользуются э, контактную сеть и пользуются подстанциями, добавляете э, еще дополнительных машин, которые могли бы коптить провода просто, если бы были автобусными. И таким образом вы удешевляете, вообще говоря, стоимость перевозки. И в конечном счете может получиться так, что у вас троллейбус, и троллейбус лично автономный уход, даже с учетом его дороговизны, э, в пересчете на э, перспективу окажется дешевле, чем автобусные перевозки. Понятно. Я предлагаю потихоньку завершать наш стрим.